Всем привет! Кошки это одни из самых популярных домашних животных, которые уже на протяжении 10 тысяч лет живут рядом с человеком. За последние полвека количество пород этих пушистиков увеличилось в десятки раз, и сегодня каждый может выбрать себе питомца по внешнему виду, характеру и образу жизни. В этом видео вы узнаете о самых редких и необычных породах кошек, а также сколько стоят такие шерстяные друзья. Бенгальская кошка. Это гибридная порода, выведенная в 80-х годах в результате скрещивания азиатской леопардовой кошки с домашней. Главное достоинство бенгала – это роскошная густая шерсть леопардовой окраски. Вес взрослой особи составляет от 4 до 8 килограмм. Представители этой породы очень общительны и нуждаются в постоянном обществе человека. Они умны, активны и, невзирая на свои корни, совсем не агрессивные, а даже наоборот – очень нежные и чуткие животные, быстро адаптирующиеся к новой обстановке. У бенгальских кошек есть несколько характерных привычек. Несмотря на свои внушительные габариты, они часто забираются на плечи хозяину. Кроме того, они обожают водные процедуры. Цена такого котенка варьируется от 1 до 4 тысяч евро, в зависимости от ее класса и пола. Сафари Сафари – это редкая гибридная порода кошек, возникшая в результате скрещивания обычной домашней кошки и южноамериканского дикого кота жофроа. Первые представители породы были выведены в начале 70-х годов в США для изучения лейкемии. Это необычное животное сочетает в себе роскошную окраску дикого кота жофроа и нежную сущность домашней кошки. Взрослые особи в среднем весят 11 килограмм. Они обладают доброжелательным и уравновешенным нравом, а также считается, что сафари – самая добрая и любвеобильная всех существующих гибридных пород. Стоимость таких кошек колеблется в пределах от 4 до 8 тысяч евро. Каумани – это порода кошек тайского происхождения, которая имеет древнюю родословную, насчитывающую несколько столетий. В древнем Сиаме каумани жили только в королевских семьях и считались символом удачи, долголетия и богатства. Главная отличительная черта этой кошки – белоснежная гладкая шерсть и выразительные глаза, которые могут быть желтыми, голубыми или разноцветными. Каумани имеют репутацию коммуникабельных, умных, активных и легко обучаемых кошек. Цена на котенка данной породы варьируется от 7 до 10 тысяч евро. Чаузи Чаузи одна из редких пород домашних кошек, которая была выведена путем скрещивания домашней абиссинской кошки и болотной рыси. Первый представитель данной породы был выведен в США в конце 60-х годов. Чаузи – стройные, изящные, короткошерстные кошки с длинными ногами и большими ушами. Их можно охарактеризовать как умных и активных животных, не теряющих свой задор на протяжении всей жизни. Средний вес взрослых особей колеблется от 4 до 8 килограмм. В силу своего общительного характера, они очень не любят одиночество и предпочитают любую компанию, будь то человек, кошка или даже собака. Стоимость котят породы Чаузи составляет от 8 до 10 тысяч евро. Саванна Саванна это самая дорогая из ныне существующих пород кошек, выведенная путем гибридизации африканского сервала и домашней кошки. Разведением этой породы в США начали заниматься еще в начале 80-х годов. А первые два котенка появились на свет в 1986 году. Вес саван может достигать 15 килограмм, а высота чуть более полуметра, что делает их самой крупной породой домашних кошек. Отличительные черты саванны это длинные ноги, продолговатое стройное тело, большие чешевидные уши, доставшиеся от диких предков, а также густая шерсть пятнистого окраса. Саванны известны своим высоким уровнем интеллекта, спокойным характером, любознательностью и активностью. Они очень хорошо адаптируются к жизни в новых условиях, но при этом нуждаются в достаточном пространстве для игр и беготни. Хорошо уживаются с другими животными, любят водные процедуры и прогулки на свежем воздухе. В зависимости от класса и пола котенка, цена может варьироваться от 4 до 22 тысяч евро. Хотите еще больше интересного и познавательного? Тогда подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить все самое интересное, что происходит на нашей планете и за ее пределами.